Приехали с Челябинска, взяли наверное, автомобиль, приобрели красавца в компании Завгар. Ребята молодцы, делают все четко. Автомобиля нареканий нету. Так что вот, обращайтесь в компанию Завгар, ребята помогут, чем смогут, помогут.